Долгое плавание маяк освещает мне путь. Ау. Увидел корабль призрачный, полутонный, ладен расекая волны. Слезьте всех наверх. Долгое плавание. Слезьте всех наверх. Долгое плавание. сестра таланта